Вести было пластика со свободным десневым трансплантатом. Ранее мы рассмотрели с вами на предыдущих слайдах забор свободного десневого трансплантата, методы его фиксации и варианты операций, в которых его можно применять. Сейчас мы с вами поговорим о конкретной операции вестибулопластики с применением свободного десневого трансплантата. Метод самой вестибулопластики классический, ничем не отличающийся от традиционного рассечения скальплем по мукогенгевальной границе проводится. Иссекаются слизистые мышечные тяжи. Особенности здесь от той, может быть, традиционной техники, которую вы все знаете, они не отслаиваются тупым методом, то есть распатером или еще каким-то инструментом. Они именно иссекаются острым способом скальпелем 15С. Также мы одномоментно с иссечением слизисто мышечных тяжей и проведением самой непосредственной вестибулопластики готовим принимающая ложа для свободного десневого трансплантата. Это очень важный процесс, потому что, как вы помните, от питания рецептентного ложа будет зависеть выживаемость нашего свободного десневого трансплантата. Итак, подготовка принимающего ложа. Вы деэпитализируете скальпелем. Всю поверхность с межзубными сосочками в области зенитов рецессий и в области аппроксимальных контактов таким образом, чтобы соединительная ткань и надкосница осталась на а, принимающем ложе. Таким образом подготовка принимающего ложа закончена. Мы приступаем к забору свободного десневого трансплантата. Фиксация свободного десневого трансплантата. Итак, мы совершили подготовку принимающего ложа, вести непосредственно, забрали свободный десневый трансплантат, теперь нам его требуется зафиксировать. Как это выполняется? Первичная фиксация проводится одиночными подливидными швами. Простыми узловыми. Каждый э, межзубной сосочек пришивается трансплантат. Далее, я напоминаю вам, да, что мы избегаем лишних проколов в области трансплантата. Мы фиксируем вертикальными прижимающими крестообразными швами. Весь трансплантат, около каждой поверхности зуба, около каждого корня, мы фиксируем э, вертикально прижимающий крестообразный шов. Давайте разберем этот шов, потому что я думаю, что с одиночным петлевидным у вас проблем не должно быть никаких. А вот этот шов вертикальный, крестообразный, он достаточно э, несложный, применение очень часто используется и будет вам везде полезен. Итак, первый вкол делается от зуба всегда медиально. Вкол и выкол будут параллельно за границами трансплантата. Вкол выкол параллельный. Потом вы прокалываете также медиальный зубной сосочек, обвиваете нитку орально за зубом, выходите в дистальном межзубном сосочке и завязываете ниточку. У вас получается вот такой крест – он плотно-плотно прижимает ваш свободный десневой трансплантат. Значит, в чем суть э, применения здесь свободного десневого трансплантата? Вы также можете или частично, или полностью закрыть одномоментно и рецессии, и углубить преддверие полости рта, выполнить вестибулопластику и достичь нескольких задач, э, решить посредством одной операции. Но также вы, э, правила при фиксации трансплантата вы помните про мертвые зоны, поэтому размер трансплантата здесь тоже будет очень важен. Мертвых зон должно быть в два раза меньше, чем сам площадь всего трансплантата. Мертвых зон в два раза меньше. Еще раз я вам повторяю, чем площадь самого трансплантата. Если их будет больше, трансплантат умрет. Клинический пример. Итак, вы наблюдаете исходную клиническую ситуацию. Мелкое преддверие полости рта, мощный слизистый мышечный чаш в области зубов 3,1 и 41 Вы наблюдаете также вестибулярный фотопротокол. Здесь очень хорошо видно слишком мышечный тяж также, отсутствие прикрепленной десны в области рецессии 41 зуба, отсутствие прикрепленной десны рецессии уже начавшейся у межзубного сосочка в области 31 зуба также. На данной фотографии вы наблюдаете, как высоко проходит мукогенгивальная граница в зоне операции, но мы ничего не меняем независимо от этого, и разрез будет проходить именно по этой мукогенгивальной границе. На фотографии вы видите подготовленную, принимающее реципиентное ложа проведенная уже вести была пластика, иссечены слизисто-мышечные тяжи. Обратите внимание, что того мощный вот этот тяж, который был между двумя центральными резцами, его нет. Мы его иссекли, нет, отодвинули, а именно иссекли. И обращаю ваше внимание в связи с тем, что здесь достаточно неблагоприятная зона для питания нашего трансплантата. Именно в этой операции была проведена дополнительные созданные площадки аппроксимально от каждого вертикального разреза, который вы наблюдаете. Созданы такие карманы по типу туннеля или кармана рацки. И туда будет потом заведен трансплантат для дополнительного питания него потому что здесь есть риски из-за ротации зубов из-за большой поверхности корня которую надо закрыть ну конечно то что мы еще ожидаем что мы сможем помочь сосочку восстановиться да, в этом участке который уже начал убывать обработка поверхности корня была выполнена в протокол как всегда экспозиция ультразвуковая обработка экспозиция это 17% процентов 2 минуты после обдельного промывания. Сейчас вы на фотографии видите обработку в области рецессии зоноспецифические кюреты, удаление импрегнированного слоя дентина в области рецессии. На фотографии вы видите только что забранный свободный десневой трансплантат необходимого размера. Это демонстрация сглаживания до да, адаптации краев трансплантата то есть такая небольшая именно депитализация только по самому крашку по периферии по периметру импланта трансплантата весь трансплантат мы не депитализируем это свободный десневой трансплантат фиксация трансплантата в данном случае он фиксируется вот в эти дополнительные кармашки швом на вожжах давайте мы его разберем на этом клиническом примере мы, у нас будет с вами еще отдельный урок по швам но вот сейчас я его хочу чтобы вы увидели как он выполняется вкол делается э, в тоннелированные пространство снаружи вестибулярно первый вкол ближе к Зубам выполняется в, в, ниточка, иголочка проходит в туннеле, в кармашке, выходит в кол, в трансплантат, делается петля в трансплантате, выкол, в кол недалеко рядышком выходит игла, и потом вы делаете последний вкол внутри кармана, так чтобы свободно игла и нитка там двигались. И таким образом, как будто бы на вожжах затягиваете туда свой трансплантат. На фотографии вы видите зафиксированный с двух сторон швами на вожжах трансплантат, и также одним швом между зубным промежутком между зубами 41 и 31, он фиксирован узловым швом одиночным. На фотографии зафиксирован. Слизистая, сейчас вы обратите внимание, вот этим сиреневым шовчиком резервируемым. Это слизистые губы зафиксированы в низу в новом положении. И эта картина, как выглядит трансплантат. Но я посчитала, что он недостаточно прижат. Мне показалось, что у него есть какие-то мертвые пространства неприлегания. И сейчас продемонстрирую вам, как это получилось на следующем слайде. Вот было принято решение зафиксировать его вот таким вот крестообразно-горизонтальным швом, который бы одномоментно и прижимал и его и тоннелированные карманы к нему, дополнительно создавая питание. На фотографии вы наблюдаете ушитое донорское. Зону. Забор был произведен традиционным прямым методом, методом окна. Уж это все под гемостатической губкой, непрерывными крестообразными швами. Кетгута.